Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский крейсер 10 уровня Сталинград Карта Гавань Игрок Нуб в тапках Удачное начало, удается уничтожить подводную лодку Два сброса и подводной лодки нет Вот так некоторые играют подводники Один неаккуратный засвет, если поблизости много Противников, да, все делают этот авиасброс глубинных бомб. И подводная лодка отъезжает. Поэтому на подводной лодке надо играть крайне аккуратно. Она лопается еще гораздо быстрее, чем эсминец. Ну, кстати, такое происходит не всегда, да, но это все зависит уже от того, какие игроки делают эти глубинные сбросы. Тут он один Сталинград, сразу там сколько? тысяч получилось. Причем всего два попадания глубинной бомбы. Но это где-то треть запаса прочности подводной лодки. Хотя там какой уровень? А, не, восьмерка, ну, даже побольше. Там у них у десяток 20, да, с тысяч, по-моему. получал здесь вражеский Фридрих Дергросс и еще там горит, по-видимому. Смысл, ты приближаешься к точке, если на точке нету твоего союзного эсминца, то есть к точке надо приближаться, если только идет союзный эсминец на захват точки, чтобы его прикрыть, ты тоже приближаешься к точке, да, там либо кого-то напугать, дать по кому-то залп, ну в общем понятный смысл. А Союзники, просто так? Это наказуемо. А, то есть, мало ли, ты ничего, в принципе, для команды не сделал. Это, наверное, урона еще 10 тысяч. А уже вот-вот отъедешь в порт. Такие вещи надо делать с умом. Ну, а, тем более, сейчас на ПМК-шных линкорах э, сближаться крайне проблематично. Выходить на короткие дистанции, чтобы этот ПМК начал работать. Многие корейзера играет с модулями на дальность и там с 20 с лишним километров по тебе фугасами без проблем настреливает и ничего с этим не сделаешь. Поэтому сейчас такие... Ну и в принципе и раньше тоже. но ну, раньше, мне кажется, было немного попроще реализовать БМК корабли. Сейчас достаточно проблематично. тысяч еще из Фридриха, Что же? да и так и идет бортом, да развернись-то уходи, а да, еще по любому в запасе как минимум три ремки, можно отсветиться уйти куда-то в угол и, и восстановить побольше прочности, всякой пользу будет больше, ну, ну вот есть первое уничтожена. а второе уже да еще подводная лодка была теперь линкор. Сталинград сам уже тут половину прочности потерял, но восстанавливает. Ну, почти половину. Противники отжимают точку С. счет пока по кораблям равный. 2-2. Ну, сейчас, сейчас по-моему, должно неплохо. Там как раз борт подставляет. Ну, 6 тысяч, два пробития, цитаделик нету. Снаряды полетели не очень хорошо. Как у некоторых игроков терпения хватает. Вот весь бой вот так где-то там за островом сидеть. Не всегда даже есть возможность пострелять. А они все равно сидят там за островом. Отлично. Монтана подставляет борт. Для Сталинграда это прям мякушка ждем ждем несколько цитаделей сразу нет только одна но все равно неплохо 7 пробитий шесть тысяч что чё, чё монтана бортон наверное в этом плане <laughs> один из худших линкоров который бортом не танкует. Ну, в принципе, бортом особо никто не танкует. Ну, вот как-то из Монтана, мне кажется, проще всего цитадельки выдевать. Вустер? Куда вустер полез? Не понимаю. Легкий крейсер. Вылез тут на линкор. У тебя нет торпед. Зачем? Ты сидел за островом? Дай заднюю. Это тот момент, когда не надо идти вперед. Алион там, по-видимому, от Монтаны получил. Притормозил перед Вустером. Зачем? Лучше Вустеру борт подставить. Кто-то из тебя хотя бы цитадель точно не сможет выбить. Нет! Стал носом к Вустеру, бортом к Монтане. И пожалуйста. Здесь еще игрок, с взводом играет. И два линкора, один. Но уже кто-то вышел. А, один линкор. Наигрался, походу. И как-то странно, да, два линкора взводных отправились на левый фланг, Сталинград один пошел на правый фланг, такой взвод, чисто так. Не знаю, может просто пообщаться. Ну, точно не для того, чтобы все в игре помочь. Надо же вместе тогда на фланг идти, там, как-то координировать свои действия, а не так. Вы налево, я направо, а там как получится. Ну, по-моему, следующий зал для вустра должен стать последним Он еще так и решил борт подставить Но там уже без разницы, мне кажется, ставил бы он борт или нет Навряд ли он пережил бы следующий залп Он просто надеется за остров, возможно, убежать Но не тут-то было это третий уничтожен, этим залпом Сталинград делает счет равным по кораблям, 5-5, но вот точку С там захватывает, причем линкор, Джан Барт. Ну <coughs> да, у Сталинграда уже прочности осталось, еще плюс два пожара тикают, сейчас можно будет их потушить, откатилась аварийка. Есть, 40 тысяч с Москвы, 4 цитадельки, нормально. На Москве игрок, по-моему, как шел, так шел, даже отворачивать не начал. Наверное, будет четвертым. Есть еще одна цитаделька. О, а тут неожиданность. Албеморал. 6700. 6700. Устанавливается у Сталинграда прочность. Но ну, надо уничтожать, да? Сейчас торпеды накидает тут. <сисколько>. <xem> как вот это произошло? У него потрубный сброс, и ни одна торпеда в цель не попадает. Сталинград как заговоренный какой-то избежал этой торпедной атаки. Но еще благодаря там ремке он восстановил немного прочности. А здесь... Монтана остается, кстати, 5 в 4. У Сталинграда уже множество наград: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, уже восемь. Вот Емата уничтожает Изюм четыре в четыре. А здесь, по-моему, нет прострела, нет с носовых орудий пролетели там. Хотя бы точку удалось защитить. Надо, надо точки захватывать или уже будет скоро ничего не изменить. Ну, хотя до конца боя еще целых 9 минут. Сейчас вот как бы это, да, Сен-Джонг там справа не выкатился. то фугасами заплюет. Десяточка из Монтаны. Ну что там, союзники помогут добрать. Да, не особо там. Пару тысяч выбил. Да, вот сейчас смотришь и думаешь, да, правильный Сталинград весь бой играет на ББшках. Я просто на таких кораблях смысл на советских крейсерах заряжать фугасы вообще не вижу. Крайне редко это приходится делать, когда уж совсем, да, с каким-то линкором бодаешься, зато носово-носово, но ну, тогда уж деваться А так вот, к примеру, на всех советских я предпочитаю играть тоже. Чисто 95% на бронебойных снарядах. А недавно попался мне. Тоже, по-моему, игрок на Сталинграде, который играл на фугасах. Причем даже я им помню, ну, сорё, он по мне фугасами стреляет. Мне надо было развернуться. Я думаю, ладно. Рискну, развернусь там. ситуация такая была. Ну, зарядит бронебойки, значит, не повезло. Нет, он продолжал стрелять фугасами, даже. Ну, там один зал у него успел, он дать. Фугасами в борт. Почему Сен-Джонг не смотрит на Сталинград? Тут добрать один раз, чихнуть. То ли в прицеле залить, то ли че. В Сталинграда до восстановления прочности было еще. Там почти минута. Добирай, не хочу. Нет. Он в Вермонта фугасиками настреливал. Надо был в Сталинграда добрать. Ну, а теперь остались 4 в одного. Союзная подводная лодка захватывает точку D, Сталинград захватывает точку Б. Остался у противника Ямато. Сталинграду сейчас в засвет, конечно, лучше не попадать. Ну, здесь хорошо, куча островов. Только неизвестно, где Ямато. Можно так неожиданно на него выскочить. 10 секунд до восстановления прочности. Там несколько тыщенок Сталинград себе еще восстановит. Вон он засвечивается. Ямата, ну еще много, 60 с лишним тысяч прочности. Сталинград и так уже, по-моему, внес. Огромный вклад для победы своей команды. Три точки захвачено. Отважный вражеский Ямато идет вперед да? Сидел где-то за островом, сохранял прочность. Ну, теперь насколько долго в такой ситуации? Ну, сейчас прекрасно будет видно. Выживает. Хотя вот как... Да, фокус. Два крейсера и подводная лодка. 4 800. Сталинград танкует, Ямато. Не смог вообще ничего выбить, даже сквозняков нет. Ямато еще и в ПМК закачан. Это, кстати, на ближней дистанции-то опасно. Еще танкует Сталинград там на полторашечку. Ну, блин, Ямато, не можешь в нос пробить, но возьми ты выше, стреляй в надстройки, и все. Сталинград после двух залпов точно бы лопнул. Вот, это, наверное, первый раз, когда Сталинград перешел на фугаса.